AirPods, как много в этом слове э, звуков! Привет всем яблочникам, с вами Артём и в этом видео расскажу о пяти лайфхаках с вашими AirPods, которые можно попробовать сразу после полного просмотра этого видео. Поехали! Если помимо AirPods у вас также есть Apple Watch, то можете сделать последний девайс не менее крутым с помощью забавного и действительно нужного приложения Stab Dog. Это необычный шагомер, который позволит вам отслеживать вашу активность в течение всего рабочего дня при помощи небольшого виджета с собачкой на лобскрине вашего устройства. Если собачка находится в стоящем либо бегучем положении, это значит, что вы свою дневную норму, в моем случае это 1000 шагов, не закрыли, и этот параметр выставляется в удобном приложении на вашем iPhone. Если же вы в выставили дневную норму и добились ее в течение дня, то значит, что собачка будет находиться в спящем положении и это действительно необычно и забавно. Здесь можно выбрать и скин для вашего песика, чтобы злой бульдог, например, мотивировал вас поднять пятую точку с дивана и сделать 10 тысяч шагов за день. Приложение абсолютно бесплатное и доступно для скачивания по ссылке в описании к этому видео. Удачи! Я был удивлен, но многие действительно не знают, что существует аж целых три способа проверить уровень заряда аккумулятора как самих AirPods, так и их футляра. Первый классический с открытием крышки кейса рядом с iPhone или iPad. Второй при помощи виджета аккумулятор в шторке виджетов. Если у вас его нет, вы можете добавить его, нажав на кнопку Изменить в шторке виджетов. Третий последний способ открыть меню плеера, выбрав меню Источники звука. После того, как вы спрягаете свои AirPods с вашим iPhone, они автоматически берут имя, капу смартфона. Чтобы переименовать ваши AirPods в любой заблагорассудившийся вам вариант, заходим в настройки Bluetooth, кликаем на иконку информации рядом с именем AirPods, вкладка «Имя» и пишем в ней любой текст. Не единожды подписчики моего канала обращались ко мне с вопросами о том, как же сбросить AirPods до заводских настроек, чтобы они не глючили. К примеру, здесь все так же просто. Чтобы сбросить ваши AirPods до заводских настроек в случае каких-либо сбоев или ошибок, поместите наушники в кейс, закройте и снова откройте его крышку, затем нажмите на кнопку на торце футляра и удерживайте ее до тех пор, пока зеленый индикатор не сменит цвет на поочередно мерцающий белый. А дальше стандартная процедура спряжения наушников с телефоном. Если ваш кейс загрязнился спустя длительный период использования Airpods, его можно частично очистить от черных въевшихся полос. Для этого нам пригодится старая или новая зубная щетка, вообще желательно, чтобы она была одноразовая, которую мы уже точно не будем использовать для чистки зубов. Слегка смачиваем ее, встряхиваем, чтобы щетинки были чуть влажными и тщательно протираем те участки футляра от наушников, где есть темные следы или какая-либо грязь, пыль и так далее. Результат до и после чистки вы видите прямо сейчас на своих экранах. Продолжение Последняя функция позволит вам сделать из вашего iPhone при помощи AirPods что-то вроде шпионского девайса для прослушки, конечно же в шуточных целях, либо как вполне используемый слуховой аппарат. Прямо сейчас мы будем делать так, что звук, записываемый на iPhone, будет передаваться нам в наушники. К примеру, прямо сейчас мой телефон лежит рядом с открытым окном и я, сидя в 5 метрах от него, слышу абсолютно все, что происходит на улице, проезжающие мимо поезд, звуки машин, ветер и так далее. Для активации так называемой функции Live Listen открываем раздел настроек изменениями функции в центре управления и добавляем туда функцию Hearing, вставляем AirPods себе в уши, открываем Control Center и нажимаем на функцию Live Listen. Чтобы отключить эту функцию, заходим в центр управления и отключаем ее. Все просто готово! Если вам понравилось это видео, значит вы его посмотрели. Давайте соберем на этом ролике одну тысячу лайков и я закажу с Алиэкспресса китайскую копию наушников AirPods, на которую я сделаю обзор и которую впоследствии мы разыграем. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и полезные видео. Видео. До скорых встреч, не скучайте, пока-пока!